Всем привет, тема видео. Изготовление объемных логотипов и эмблем в домашних условиях. Изготовляется из материалов, которые имеет каждый житель нашей планеты. Для начала маленькое введение, чтобы вы поняли, надо смотреть дальше видео или нет. Сразу возникает вопрос, а зачем оно надо? Ведь в продаже имеется огромное количество этих логотипов и эмблем, которые имеют хорошее качество и относительно небольшую цену. Сразу сам отвечаю на этот вопрос Первое, не всегда имеется то, что вам хочется Второе, хочется четко подчеркнуть данную модель Третье, придать индивидуальность модели И последнее, человеку хочется именно свой индивидуальный знак во всех остальных случаях, наш богатый рынок нас полностью удовлетворяет. Показанная технология простая и доступна каждому, без исключений. Данная технология позволяет получить любую объемную эмблему или логотип. Это видео вам покажет самый простой метод, для которой имеется объемный образец на любой из деталей. Эти эмблемы применимы для авто, мото, скутера, вело и в принципе для любой техники. Холодильники, стиральные машинки, компьютеры, пылесосы, вытяжки, ноутбуки, фототехники. Планшеты, радиотехники, телефоны Ну и короче говоря, применимо для всего Куда вы хотите поставить эту эмблему Вплоть до шифонера Это все дело я вам покажу на примере изготовления логотипа на скутер Итак, переходим к данному случаю Имеем вот такой скутер Китаец, производитель Вайпер Имеет индивидуальное название Панта, лидер Соответственно, в данном случае мне захотелось использовать эмблему С названием Панта Она смотрится и красиво как-то всем на слух прият. У себя в городе я такой эмблемы не нашел, поэтому начал эксперименты по ее изготовлению. Итак, приступаем к теме. Если вам интересен материал, вперед за технологиями. Жуков, наклейки, которые я сделал. Вот на это фильме была вот такая наклейка, но я не стала Вот такая наклейка, еще это объемная, видите, получается с впадинами как положено. Сделана с металла. Затем она еще дорабатывается. Это просто образец еще не до конца доработан. Вот такую вот я сделал. Но это посложнее, такая вот. Такую вот наклеечку еще сзади, это, видите, это уже полностью обработана и она уже приклеена. Приклеена здесь еще две заклепки я поставлю. Так, итак приступим к работе. Первым делом нам необходимо подготовить рабочее место, брать материал, чтобы мы не бегали. Чернила с принтера. Вот, ну, я использовала желтые и вот черные. Такой ножницы карандаш, лезвие, ручка с металлический старенький уже здесь ничего нет мы его будем использовать для объемной эмблемы показывать чего я сделал в процессе изготовления я буду говорить, чего еще можно сделать вот такие детали вот это то, что у меня имеется, с чего я делал но чем их можно заменить так, итак, приступим к работе у нас вот имеется крышка вариатора Кстати, немножко туда подъехаем работать нам нужно было здесь имеется ведь от лейба вот такая лидер штампованная где-то полмиллиметра на глубина ее, чтобы нам самим не рисовать она была по но смотрелась вот мы с нее будем делать слепок так называемый или клише так называемый для этого еще надо вот такой инструмент ну это вот обыкновенно, это самая шляпика взял вот одну сторону подрезаем вторую сторону подрезаем вот так она должна быть то есть вот эта ширина вот эта ширина должна соответствовать вот этой канавке вот у меня вот это соответствует. И вторую. То есть у меня вторая сторона вот заточена. Как раз она по ширине канавки Вот это идет. По букам. А вторая потоньше сделана. Это уже ребра будем делать. Для того, чтобы было понятно, почему мы именно так делаем. Значит, я, конечно, перебывал многие методы. Вот, но вот мне этот понравился. Хотелось сделать метод, который очень простой, и доступный каждому. Значит, ну всегда, как говорится, начинают все вот, сделал такой вот трафарет. Вот, все вроде хорошо, то на сузуке я делал. Вот, ну начинается, значит, очень тяжело вырезать. Некачественно получается, потому что то ли пистолетом, то ли там фоном здесь все равно как такая краска протекает и качество, ну, ну скажем, никакого видно, что потреб сразу. Вот. Значит, этот метод я отставил. Может быть он где-то и подойдет, но в данном случае на двигателе методом пойдет. Потом я, значит, применил еще один метод. Ну, такой, значит. То есть у нас имеется вот она лейпа, которая в глубине, в буках имеется. Я, значит, что сделал? Сделал вот кусок пластмас. Пластмас должна быть такая мягкая. Прогревается феном здесь, хорошенько, и прогревается феном. Феном, когда мы вот так вот прогрели, то есть и пластмасс, и прогрели вот это дело, значит. Ну, соответственно, не сильно, может бы там 120 градусов. Затем вот так вот прикладываем быстро и деревяшкой надавливаем значит У нас получается вот такой отпечаток, видите, с углублениями. Вот Сузуки делал, вот такой вот у меня слепок получился. И слепок получился вот этот лидер. Но чем он плох? Так оно вроде хорошо все получается. То есть работает слишком много. Берем отпечаток, он получается на зеркальном отображении. С него необходимо еще слепок делать. Потом значит, просто обыкновенную шпаклевку взял и это дело шпаклевкой нанес сюда. Но потом, когда он начал отрывать, Видите, вот она так вроде неплохо получилась. Здесь эта самая часть оторвалась. Очень трудоемкое. Может быть, если бы она получилась и качество хорошее бы было бы. Не знаю, но этим путем я не пошел. Еще методами занялся и вот пришел к такому методу. Сейчас повторюсь, почему именно мы вот с этого делаем Потому что здесь тампованные имеет углубление. И она так по-фирменному получается. То есть у нас уже не надо рисовать ничего. У нас уже есть вот материал, с которого надо отпечаток снять. Один из простых такой метод. Значит, тюбик какой-то берется. Он должен, этот тюбик, быть с фольги. Обычно они или медные, или алюминиевые. Вот они очень мягкие. Вот, в принципе, неплохо получается. Берем вот, тюбик этот, разрезаем. Я повторю, все уже сделал, вам просто демонстрирую. Вот разрезаем, мы потом вот такой кусочек вот тут оставляем. Вот это все разлаживаем, чтобы мятин не было. Но очень сложно получается, понимаете, вот здесь некоторые вот есть. То есть тюбика, когда его использовали, у него очень много мятин. Вот, чем можно заменить? хорошо бы конечно было если бы алюминиевая фольга просто-напросто чистая была вот она используется в кулинарии. там чего-то такое, заворачивает мясо и в духовке, и в домашнем хозяйстве, под печенье, формочки, вот с них тоже хорошо так итак приступим к методу, к первому, который мне понравился в принципе и он доступен каждому повторюсь это, я просто для наглядности вам показать значит он по размеру вот, должен будет вмещаться в вот этот значит приемчик подрисовываем хозяйство отрезаем лишнее просто показываю отрезали теперь чтобы снять слепок нам на его зафиксировать кусочек скотча и вот не весь его а края чтобы буквы у нас не заскоченные были они продавливаются будут нормально повторюсь, просто вам показываю Здесь аккуратно не буду делать вот теперь она у нас зафиксирована следующая операция нам надо где эти буквы находятся значит надо продавить чем-то ну вот я поначалу так вот пальцем просто продавливаю так как материал мягкий вот. он уже нашел свое место так также можно старым фломастером который кажется уже высох вот элементарно так вот набиваем чтобы нам было видно эти буквы и есть теперь берем штапик инструмент широкую часть и уже я вижу где это у меня буква находится вот и по буквы вдавливаю туда его ну как чеканка получается Сперва легкими движениями вот, потом можно уже вот, сперва широкой частью вот, мы делаем сперва я обычно от вертикальной делаю сперва то есть в одной плоскости слишком сильно нажимать нельзя чтобы не покоробилась фольга вот это в этой работе спешить не надо, здесь надо все делать аккуратно Форма кратце, есть. Теперь можно потом узкой стороной. Здесь уже она же четкость дает. Раз. Я вот эти маленькие заегуленькие, тоже туда их. Сразу продавливать силы не надо, потому что будет коробиться материал именно вот такими небольшими движениями. Потом мы поправим широкое вот это все. И вот монолитно. смотреться. Так, буква Е. Сюда. Широкой. Вот и подправляем те места, которые поуже. Поправляем. вот и порядок, опять же повторюсь, я просто показываю, вот слишком не старался, вот там у меня уже заток есть, просто технологию показываю, если материал хороший, вот оно все будет ровненько, видев впадины, все как положено, покручу, чтобы видно было эти впадины, вот такая вот, что мы резаем, это дело, потом мы еще поправим, сперва чуть побольше оставим, а потом подправим, Поволки очень плохо держатся, они обычно заворачиваются при и при движении. То есть углу прямых острых особенно не должно быть. Сейчас улыбочка с выпуклостями. дальнейшей операции. Значит, можно в принципе так и оставить. Если материал хороший, алюминий, значит, его почистить. Оно будет блестеть и покрыть. А то есть лаком можно любым. В принципе, даже лаком, те, которые женщины ногти красят. Прозрачные у них всячески есть. Можно залить лаком. Можно так оставить. Вот, но ну, я значит, покажу, как я сделал. Вот для этого начала я просто ее всю покрасил. Потому что материал очень такой нехороший. Был там всякие реплины там были. Я его просто-напросто закрасил. А здесь вот я зашпаклевал эту сторону. Здесь должна быть плоскость ровная. Для того, чтобы приклеить хорошо. Теперь надо туда нам залить краску. То есть так она смотрится не очень-то хорошо. Но можно и так повесить. Вот, Но для того, чтобы она смотрелась еще лучше, значит... Мы это дело сейчас зальем. Берем черный фломастик, закрашиваем. Я думаю, фломастером каждый сможет сделать. Вот я вам покажу, как я краской заливал. Берем вот эту краску нашу. Баночку подальше, чтобы не перекинуть на моё. Вот, Берем обыкновенную спичку, да. чтобы она остренькая была. И вот теперь очень аккуратненько обмакаем. Ну я еще делаю вот так вот ее немножко. Чтоб удобнее было водить как кочережкой. И пошли аккуратненько заливать. Значит, каплю поменьше надо брать. Лучше потом добавить. И аккуратненько ее ведем. Надо грубо залить, а потом уже можно нюансы поправить. Вот краску в принципе любую можно брать, цвет какой вам понравится. Так, ну в конце я приспособился другим методом. Самое просто, беру банк, вот это у меня снежная королева осталась, краска. Только эти подлинные, все закрашены были. Мы просто как бы набиваем туда краску. Мы промокнули тут еще. Есть, подождем, пока немножко подсохнет. Вот, когда она чуть подсохла уже, берем, ну я вот печный коробок использую. Просто тряпочку сюда, плоскость была. И все это дело протираю. То есть в падинах у нас краска остается вот это все очищается в принципе ясен я думаю да вот нет растворителем можно еще обмакнуть чуть-чуть это дело все вычистить вот, покажу как оно получилось в натуре нормально вот такой вот образец вот видно нормально надо да? вот видите хорошо все красным красно черным гармония очень хорошая получилась и немножко лампой положу чтобы было видно нормально значит ее можно приклепать на какой-нибудь клей посадить я сажаю его на лак вот лак с катализатором а потом если необходимо через пластмас какой-нибудь заклепочкой вот такой аккуратненькой вот но ну, а кто в фольги ничего не нашел берем пачку сигарет вот так и элементарно используем вот эту фольгу приклеили вот. приклеили то же самое делается все но более конечно мягкая вот я просто тряпочка здесь поводила так вот видите она сразу раз буквы проявляется отпечаток четкий никаких изъянов вот поближе покажу видите какие падины, рельеф все как положено вот на этом можно остановиться но ну, кто по скор можно еще значит дальше пойти вот оно в принципе так уже неплохо получается. Но можно опять же ту самую технологию, которую мы использовали. Видите, она повторяет рисунок тот, который там и есть. И разглаживаем. Видите, полностью повторила ту форму, которая у нас есть, так сказать, клише. С этого надо начинать а потом я думаю и день не сможете печатать шутка шутка так снимаем скотч здесь материал очень мягкий здесь надо очень осторожненько вас так сказать вот с этой стороны рифленая, теперь что надо делать можно так оставить, можно залить буквы затем надо будет лаком покрываю или любой какой-нибудь краской то есть надо заполнить отпадины все Фонар была ровная, краска пропитает это значит весь материал и он будет очень-очень стойкий, покрыли, покрыли покрыли, нет нет краски никакой лак для ногтей высушили, еще раз покрыли, высушили еще раз покрыли, высушили, особо передавливать нельзя, потому что начинается немножко там бористая местность, лучше всего вот мы рукой или резинкой провели и в принципе этого достаточно бы было бы уже немножко побольше делаем потом подравняем лучше. О, сделали, обрезали, вот такая у меня на камеру получается, ну не казеистая так сказать, это какая получилась на самом деле, когда я не на камеру работал. Сейчас я вам покажу. Там ничего не вот все чудненько, здесь как говорится, блин рифленое все, ну так под фирму процентов. 90, наверное. конечно если есть возможность купить они недорого а стоят в принципе но если вот в таких случаях хочется вот чего-то такого а его чего-то такого нет как прикрепить значит вот если из такого вот металла видите здесь выпуклости ее просто прикрепить нельзя здесь надо справа выровнять то есть шпаклевка лично краска например нанесли они а слой высохло, еще нанесли высохло, а потом шкуркой стереть мороная была вот и вот эти то же самое вот. Ну, этим можно и так приклеить, но, в принципе, лучше всего вот уже самой краской, краской, краской. А потом шкурочкой такой вот, 500 нибудь шкурочкой, протереть, чтобы она ровная была. Затем вот имеется вот такой скотч. Вот, ну, вот, в принципе, нормальная вещь. Это двухсторонний скотч. Вот здесь у него пленка. У него лук вот берем. Здесь раз, раз, но я не буду показывать. Он расщепляется. И вот вот на такую штуку получается двухсторонний скотч. А потом элементарно, смотрите, раз наклеили мы ну, просто здесь на камеру неудобно вот, наклеили и он приклеится к чему хочешь вот вот это у нас эмблема вот так вот приклеиваем на скотч вот на такой эту эмблему я посадил на лак а потом это сама клепочками заклепочками еще вот это я тоже посадил на скотч здесь не заклепок ничего не надо здесь скотч очень хорошо делится совет для новичков. Значит, слишком увлекаться этим делом нельзя. Почему? Потому что не всегда все получается. Если у вас получилось хорошо, приклеивайте. Если у вас получилось плохо, лучше всего переделать. Вот, стараться надо пользоваться, конечно, магазинами. То есть, надо, чтобы она выглядела как под фирму Или как фирма. Вот, если не получилось, лучше ее выбросить. Всякую залипуху вешать лучше не вешать. Второе, слишком увлекаться наклейками. Я вот не люблю и вам... В принципе не советую все должно быть в меру чем больше наклеек это не значит она красивее будет то есть надо просто поставить там какую-то деталь ну чтобы она просто смотрелась вот например наклеивать смотрите хром. пожалуйста он смотрится здесь можем вот всю и захромировать ну толку то с этого было вот и здесь вот немножко хром то есть вот такие маленькие детали маленькие нюансы найти это в нужном месте поставить она будет у вас все смотреться нормально здесь вот пожалуйста видите тоже вот чуть-чуть можно было всю а вот чуть-чуть она дает уже такое и под фирму смотрится и кажется и затрат поменьше просто надо внимательно за раз это все не делается я обычно ставлю где-то на неделю в теплое место но как здесь у меня вот такая типа беседка еще не тепло, вот я ее не пользуюсь. Вот я так вот внимательно покурил, посмотрел, покурил, посмотрел, что надо, что надо, куда прицепить. Если этикетку сделали, наклейку, вот лучше ее сразу не вешать. Вот, лучше подождите, посмотрите, там, там, там, там, посоветуйтесь с домочадцами. Они какое-то свое мнение скажут. А потом, когда значит, все согласны или мнение у вас уже созрело, вот, внимательно посмотрели на отдали, на отдали там метров, 10 И вам будет понятно, где оно должно стоять В следующем видео я вам постараюсь Вот такой вариант это Как я сделал именно Вот это панда вот Она тоже видит С выпуклостями Все как положено ну Вот покажу Вот это немножко более сложный Такой процесс вот. Но дело в том, что и приятный Такой процесс Здесь получается так оно, Качество такое неплохое вот если где-то в таком месте неприметном поставить, а может даже в приметном как получится, ну, то выглядит она ну, в принципе под фирму тоже процентов 95 видимо. Это я вам покажу в следующем видео. Первый раз, видимо, конечно, получилось не на отлично, но в дальнейшем я постараюсь приобрести хороший, качественный материал, и я думаю, у меня получится на самом высоком уровне. Спасибо всем за внимание, рад, если кому-то помог, пишите комментарии, задавайте вопросы, делитесь мнением, всем хорошего, удачи. В дальнейшем выведите приложение этой темы, соответственно, на другом, уже высшем уровне.